Проект – это огромная просветительская деятельность, нацеленная на популяризацию. Мы снимаем ведущие вузы, ведущие производства, мы популяризируем просветительскую деятельность для молодежи. Российское общество знания организует для школьников, победителей конкурса «Большая перемена» и студентов, участвующих в проекте «Твой ход» серию уникальных лекций экскурсий в самых необычных, заповедных и красивых местах России с известными людьми. Лед оплачивает администрация Курской области до Владивостока. Обратно от Владивостока они едут на поезде с экскурсией две недели, с остановкой в знаменательных местах, где проводится экскурсия. И ребят едет 150 человек. Это центральный федеральный округ, не только ближайшие регионы. Для них это новое открытие, новые возможности, новые встречи.